Как вы знаете, есть четыре основные стихии, вот из которых состоит вот наш мир. Это огонь, земля, вода и воздух. И две стихии мужские, две стихии женские. Огонь тот, кто согревает, наполняет, вот как-то вот успокаивает. И это мужская, одна из мужских функций. Чтобы женщина согрелась, успокоилась и расслабилась, это тепло от мужчины нужно учиться принимать. То есть вот, в каких-то ситуациях с мужчиной, когда он что-то дает, как огонь, вам нужно быть как земля, которая берет это. Вторая пара – это воздух и вода. В воздух – это ветер, он дует и направляет. Вот, а женщина течет, плывет, следует за этим направлением. Иногда мужчина может занимать роль лидера, наставника – ведущего вот. и женская природа это следовать за ним вот в танце например он вас там как-то крутит и а вы за ним крутитесь вот он в этот момент воздух, а вы в этот момент вода если возникают конфликты в отношениях это значит что например он огонь и вы огонь этот момент то есть он у вас согревает а вы говорите: я сейчас тебя сама согрею расслабься мой маленький эти сейчас жить да, или, например, он в воздух, и вы в воздух, вы тоже начинаете его крутить. Нет, это неправильно, послушай мою концепцию, там, я лучше знаю. И вот искусство, скажем так, женственность состоит в том, чтобы понять, кто он сейчас. И если вы хотите, скажем так, мужско-женского взаимодействия, занять женскую роль. Если вы не хотите такого взаимодействия, то ее не занимать. То есть научиться определять и выбирать. Не со всеми мужчинами нужно быть женщиной. Иногда нужно давать отпор. Как это делать, мы про это тоже будем говорить. Вот такая природа. Если в отношениях нет такого обмена по принципу креста, то есть вот огонь согревает землю, воздух направляет воду, то семейная система не может существовать. То есть, если мужчина не дает, а женщина не берет, если мужчина не направляет, а женщина не следует, невозможно создать семью. Вот это как бы вам важно понять. Какое соотношение всего этого будет зависеть от того, кто вы в паре: вы в паре родители или вы в паре, в паре ребенок. Вот. об этом мы разберем на мужских и женских психотипах. Да? что он будет вести, девушка вести, а да, да. это же возможно. Возможно, но все равно придется немножко от него брать, а ему придется немножко отдавать. Ну, то есть например, будешь главным в отношениях, ты будешь как бы ну, лидером, ну, объективно, потому что у тебя больше, например, силы, чем у мужчины. Но чтобы он не затинился этот мужчинка, придется периодически его как-то там возбуждать на действия. Вот. И придется периодически у него брать тоже энергию. Просто если, если женщина не бьет от мужчины, он превращается в ребенка. То есть он начинает деградировать. И тогда либо он как бы в сынка превратился, либо он на стороне себе найдет любовницу, которая от него принимает. И он там как бы будет уже крутым чуваком. Вот. А с женой будет таким, как бы, да, как скажешь, как скажешь, мамочка, да, да. Покушал ты? Покушал, покушал. Оденься тепло? Оделся тепло, да. Носки постирал? Одел чистые, да, одел чистые носочки, да, молодец. То есть, это не семейная система, это отношение мама-сын. В семейной системе есть мужчина и женщина, где мужчина взрослый, не в роли сына. Вот. А то у вас свои будут дети, еще и мужчина-детеныш, как бы, многодетная мать такая. Вот. Понятно, как вот в эти стихии взаимодействуют, и нам будет перенести это постепенно в отношения. Чтобы вот, э, семейная система существовала. Как это сделать, у нас будет занятие мужской и женские, вот как бы именно взаимодействие. Это так пока что. Демо-версия, анонс. Э, двигаемся дальше. И вот метафора отношений, по сути, это танец. Все же танцевали. Кто-то там профессионал, кто-то любительский. Ну вот это танец. И вы можете танцевать круче, чем мужчина, но периодически придется вестись, чтобы танец мог существовать. Вот. Желательно найти себе, конечно, партнера равного. Вот. Тогда будет интересно. Больше будет тогда энергии в этом.